Представляем вашему вниманию кран пожарный латунный прямой. Данный кран предназначен для установки в систему внутреннего противопожарного водопровода зданий, на оборудование пожарного автотранспорта и мотопомп. Обязательно входит в состав пожарного кран-комплекта наряду с напорными пожарными рукавами и ручными стволами. Кран имеет внутреннюю и наружную резьбу 50-го диаметра. Входное отверстие с внутренней резьбой, выходное с наружной. Также данный кран является прямым, а не угловым, поэтому после установки он должен иметь горизонтальное положение. Для соединения крана с напорными пожарными рукавами вам понадобится головка муфтовая пожарная ГМ-50. Необходимо просто накрутить пожарную гайку с внутренней резьбой на выходное отверстие крана, у которого внешняя резьба. После чего вы сможете подсоединять к напорные пожарные рукава или любое другое пожарное оборудование, имеющее для стыковки пожарные гайки 50-го диаметра. В большинстве случаев для работы с этим краном применяют пожарные рукава D51, как кранового, так и технического типа. Также с краном можно применять датчик положения кранов. Материал изготовления – латунь. Масса – 1200 грамм. В комплекте прилагается паспорт. На корпусе указывается диаметр крана и рабочее давление. Стрелка указывает на направление потока воды, другими словами, на выходное отверстие. Для открытия клапана барашек необходимо крутить в левую сторону, для перекрытия потока – в правую. Более подробную информацию о пожарном оборудовании, а также способах его применения –